Уважаемые друзья, дорогие зрители, коллеги! Муниципальный ансамбль песни и пляски «Донское сияние» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым Годом! Желаем вам здоровья, счастья, удачи, любви, благополучия и хорошего настроения! С, с Новым Годом! С Новым Годом, страны! Снова золото сия, страна, на, на, на, снова золото земля, на, на, на, на, на, в феврале под линями весенние, снова золото сия. След года вдаль ушедшего расставил в декабре, и цифра двадцать первая теперь в календаре. Новый год начнется. Дед Мороз к нам джинца, Скоро все случится Будет что снится Дед Мороз к нам пришел, ведь его уже ждут Ждать уже недолго Будет суммель ёлка И подарков горка Если вместе с нами дети хором песню споем. Как Дед Мороз я вас всех поздравляю Хоть вы уже и выросли давно Но быть в душе детьми Всегда желаю Чтоб вам всегда было весело Тепло Мне в нас Пряжет, пряжи сбей пушистый снега словно пух левяжий. ли не торопится не желаю вам почаще улыбаться желаю чтобы удавалось все желаю петь вам танцевать смеяться и пусть у вас все будет хорошо не ведь я где волной, где порой мы час, очень И в этом мире о чем, как солнце полетел, пускай на вторую топ Мы желаем счастья вам, и одно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье подели с другим. Мы желаем счастья